А, резать буду. пойду, Осторожно, граната! Еще Спасибо. Половит, брат. Тихо-тихо, Вс ⁇ да защитите стратегические объекты палец. раунд начался всем с тобой это же все они уже заходят ставят бомба установлена Броня нужна. Охо дай брони. Под батсадом. Разменяй. Слобочками а, сидит. Поднимешь можно? Оху, полежай, поддыхай. Отдыхай. Какую лучше рукоятку на балы просто.. Его вот. родная... Не очень с ним надо играть. Бомба успешно обезврежена. Победа за нами. Как Защитите больницы? стратегические объекты. Mm. Раунд начался. Блядь, двое-двое-двое вот, вот, еще, еще На клумбу а хуба ебаная. Иди лесни! Можно без дыма. Бля, ясно. Без дыма не получится. Это еблан просто в лупе ждет. Есть он еще то? Да? Нет, нет, клумба. Ну давай лесы тогда все, еще, все, я там он немножко он отошел влезть. Блять, заебись нахуй. Пофармил садку себе. 2 1, 2 1. Мы за меня играть 7-18 за медиками. <сосы> стратегический... или... 2 запушим. Год 2 запушим. Начался. Без хае, народ, просто в спину идем, я поверх выйду. Без хае? Без хае, да. Чтобы по-тихому зайти в спину и все. Да, единица. Они нас услышали уже. Ну и на клумбах есть. Фул, фул, фул, авик, фул. Я верх вам конфликт. Бля не попал верх. Я, я, я, я, я убираю. я убираю. как взял, могу взял время, Мы проиграли раунд. Так. Чего а говорим? у меня человек? А? А? Да. Давай, Давай я, я, я не вы все говорите, я нихуя не понимаю, чего говорите. Граната! Справа на клумбах, АВИК. В квадрате блядь, медик. медик. еще резает, резает в Ну, бля, я как будто один тут воюю, блядь. В квадрате резают. Это вот здесь, да. Че ты взял а меня или не взял? Давай, пика. Уничтожил всех наших бочок. Раунд проигран. медика уберите, нахуй нам три метра. Я да, вверх, а, короче, видео. А штурм, запушь подвал, нахуй, в спину, угу. ебани кого-нибудь там из авиков. О -о -о. Бля, ну это прицельная шалава, ебаная. На дуге Убий. шалава Убий. стоит Убий. в прицеле. Ебани его в спину, нахуй. Можно лезвить. А я дал боёв опять в прицел зашел. Пушит, пушит кломба. Штург, ты очень долгий. я бы, я, я же не ждал там, Че? Я Осторожно тоже штурмаган. Сейчас шалава будет отлетать нас. С КВ идёт. Слышь? Все да! наши команды уничтожены. Мы проиграли раунд. Слышь? О, ссадим темп. А, блять, у меня же брони нет на этом аккаунте. Раунд начался. Бомба взята. Пол темп сейчас осадим и аккуратненько что-нибудь помутим. Ну давайте похалдим, да. Без верх дам. Хэ брони брони, слышь. Спина будет, слышишь? Вверх есть. Вы порк тебе. Ещ план финдж. Живите, живите, я в спину иду. Смотри, дайте лести. Что ты делаешь? Живите. А, а Все тишина. Тишина полная, я понял. Надо бомжовать нам наверху. Тереть Вот, да, там. Mm -hmm. Да, да как, блядь? Мы Сука, ебаная, блядь, ещё баседает, а да, блин. что ты инжем разъебал вроде, да и не авик, и я инжа, uh, uh, right. А ты авиком умеешь? Да, неплохо, Ну давай, инжавай. Вверх Запустили Хриспуф, вот, ладно. График. А, ясно, еблан, блядь, сидит под углом. Заходите к Денису, они отвлечены, забачены на подвал все эти мои. Дыми, блядь, ты не резнишь. Бля, ну да ты заебал меня Что? фармить уже, на ебаный рот, блядь. блядь. Нахуй я прошу вот этот фейс, блядь. Чтоб меня, ёблая, блядь, убивало. Падвал, Миссия провалена. Так, Установить голых вверх бомбу. запушим. Ок. Раунд начался. О, я, горы, горы, горы, горы. Залетайте наверх, я прикрою. Уже есть, здесь Ему палец, значит, а да, взорвите а? все. Он взорванный. Его резко. Блять, не Понятно, все, мы уже не пойдем. <суливый> так. <уливый> так. <суливый> отряд так. Миссия провалена. Смотри. Подайте палец <суливый> под, под единицу вверх, и просто от теплицы похолодите. начался. Бомба взята. Граната пошла! Бомб Рез открывай сейчас. Ебать. О, нахуй, нет, нахуй, да. Спасибо. Мы проиграли раунд. Вы Защитите да, бейте, не выиграем уже, блядь. Раунд начался. можешь просто зайти нас медики не убивают и не резвят. Я вообще бы свапнул медиков нахуй на других и все. Двойка, двойка а. да. Ты поживешь там, да? Я вообще в смаку стою сейчас. О, отлично, бывает. отлично. Я хотел тебе предложить как раз в смаку постоять. Уже лежит у нас под рейсом. Рейс сразу. Надо бы надо Давайте медиков Принято свапнем, свапнем кто-нибудь народ. Возьмите медику кто-нибудь там. Хардфазом он стреляет, возьми меда. Ну нас меды ебут по Я факту. Ну возьми меда. Че, не умеешь меду? Не меда? Нет не имеет смысл на свапать. Ну, как, блядь, у нас вообще не, не стреляют меда, ты видишь? Не они не стреляют и не ресурс. И как мы это выиграем? Без. Не знаю, или уберите вообще медиков просто. Без медов, когда. Собака, ей. А еще лило убивают, просто на книге. Да, я я пикну первый. Ты квадрат просто смотришь все. все Хорошо. Хорошо. Мы Ой, наш. Да, Раунд один кидает я кв снарю дугу держи правда пошла не начнет но не будет убейте пожалуйста а можно забрать ну если медиков Защитите слапнем, то можно. пойдем медикам, медикам, я нормально. Я нормально все действуют, все нормально. Да, нормально. все отлично, блять, создачи по. Просто, блядь, чуть-чуть верю в себя и меньше телета. Хотя пытайтесь резать с ним пикаться Двойку пушит. Блять, ну сука, ебаная флешка, нахуй. Твоя что ли? Блядь да. да как он с меня ваншотит, я не понимаю. Баку попадает. Граната! Чей так не ваншотит не урука не умногай не удар осторожно граната ловит я не всех наших бойцов типа настолько не может совершить у меня такого нет сейчас да, не раунд а, начался бац. более собр, блять аккуратно от позиционки за пунтом блять я не знаю Меддугу держи. Бля, уберите бляцких медиков, а мы выиграем легко. Вы броня нужны хп. Ну иди в нычку. Кидай гранату. Осторожно, граната. Ресур. Наверху, наверху вроде спрыгнул что ли Решен сможешь. Наш спар, хп, наш бля. Идет, наши нет. Не бы хп, бля. Наша идет медик, с медик. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Выбить да вы там медик. За вы... холодосом 90 90 будет. Пиздец. 90 за холодосом. Там еще двое. Взорвите один из объектов противника Бля, я говорю, уберите, блядских медиков От вас нету толку Почему вы не хотите свапнуться Вы можете взять авика, можете штурма Взять Инжа. если вы будете давать какие-то фраги то можно легко выделить Уже ли это непонятно Они запушили один Все, ГГ. Слева штурм Минус что. О, отряд я уже не верил в вас. Не один на Возь Возьмите бомбу, я только нос в Бомбу да, я пойду вверх. Зайдем. Что зайдем? Блять. Они раз где? Бомбы да. меди крашат, и АВИК. авик, авик Убил справа. подвал. Че? АВИК поляну. Медик на бомбу где-то. Давит нас, давит. Поляна. Бомба взята. Раунд вейк. Команда врага. Гол сейчас это? Три-два э, подсадки. Не-не-не, тихо, и... тихо, тихо. Давайте бомба. я покоржу. Идите все на двойку сейчас. Раунд начался бомба. Идите на двоечку. Не заходите ни в обходку, ни в теплицу. Просто постойте под двойкой. Я попробую я дать минус сейчас квм. И вы стянетесь ко мне. Просто хаешки раскидайте и смок на их верх дайте и стягивайтесь. Броня, броня, nice. Надо ресаться быстрее. Брони. Ты ко закончил, брони. Давай, я жду. в фанту, uh, Погнали, спа надо, спа давай. Да, брони. Дай брони мне, а а я дам, а дам. дам, я дам, дам. Да, дам, дам, дам. дам, ты, Хорошо. Нин еще осталось. Все на звук. Сриспуем, сриспуем. Бомба установлена. Меняем. Раунд, uh, uh, хорошо. А сколько это минусов за раунд дал? 5 нахуй. Uh -huh. 4. 4. 4. Так, сейчас короче подсадки Раун, делаем, просто подсадки. АВИК с медом на 1, остальные ну ладно. Uh -huh. no, давай, забей, так, бей, давай. Бей. Давай так, короче, 3-2 просто сидим. Все, Хорошо. Меня один Не пикай, не пикай. Ну, кар... не пушит, она опять. Не, не, иди сюда, не палитесь особо, что вы наверху, чтобы мы поняли. Сейчас кого-нибудь минус дадим и потом разыграем. А, мне було. Я написал на тайминг буду ресать. Меня пушит. Хорош. Лучший. А Погнали типа помогать, хотел, а то она отрезается. Давай тихо, слышь. Да и похуй, они могут резать сейчас всех на единице. Не могут, они на подсаде нас. Ну да, но если вас выбьют, так пизда будет. Граната! А, ладно, вс, последний. <slash> <на я 2> Их риспать бежит, слышь, я буду развивать. Граната пошла. Там мина. Бомба установлена. Видите? Подвал. Порвал. Миссия выполнена. Ништяк, На куриной его начал стрелять, мы начали выйти. Установите выиграть. бомбу Снова фикси двойку и Один медик со мной под КВ и Дивана, а Мадзе okay. Просто упор под КВ займи, на лестинку сядь вот эту. Вверх, вверх пушит. Взорви, взорви, мят, взорви. Посмотришь мне падать? Кидаю гранату. Хорош. Хорош. Идем на два, уходим к ним. Вы до нова же минус дали, да? Да. Все, заходим. Смог наверное, давайте кто-нибудь. Криспы ходит полетел, дай броню. Медик респа. Заходите. Граната. Медик закон там. Я его убил. Наверху верху наверху на верху Все, мет наверху. И Авик где-то. Сриспы, да? Залейте его. Они оба сриспы должны играть. Девяносто оба. Ой, блять. Они кушаются? Мы выиграли. А, Мало речь, вот сравняли все. Защитите а, сегический а, сегический. А, давайте, чтобы, да. давайте, ему палец, а остальные подвал затушьте. Блять, я, я, короче это дубу, дубу, дубу, дубу. Ну давай, давай, а мы подвал с кем-нибудь. <Связь> блять, сука, не прочекал его. Под тобой <Связь> еще. <Связь> я... Да, штурм что-то у нас лошится, блять. Да не открывай, зови меня. Кв, взорви, там. Нас лучшие, <Связь> все. У тебя слева, он на клумбах последний. Ты можешь в КВ как-нибудь пройти и резнуть? Пробаю. Я помогу. Погоди. Мы выиграли Найс, бля, отлично, вообще молодцы. Только если бы не списываешь, что бен быстро... Что, может, просто забить Давайте их вверх запушим. Только давайте сначала... Давайте сначала... Давайте сначала... Тихо, подожди, не говори. Похолдим сначала. Сначала похолдим, не лезьте. Там медик все время на палец посаживается. Давайте его сейчас взорвем насчет 3. А, не лезь, не лезь. Все Граната! Граната! Ага, Граната! все, залазим. Граната! О, где... Дай, где? Дай, дай брони, дай брони, хп, дай на, на единицу? Дай брони, мы. Да. Я сейчас их Погнали а, на единицу. Дай. Я дым направо дам. А, не, я я считаю... Спрыгивайте, спрыгивайте на один. Меня убили, еще авик подвал убил он вас чекает вас чекает единица удите на два удите на два удите на два да не, не надо думаешь, надо единицу играть 90, на 90. А, 90 они резают его резали меня просто идти резать ему ты что ты делаешь давик убил зачем минус 50 слева So, we we mean, you know, вы пошли, да, блять, <муль> <какой? Мы муль> какую? Мы два минуса дали на единице, какую уходить? Сейчас двойка, скорее всего, будет. Давайте на респе несколько человек постоим, чтобы быстро снился. Штурм, давайте палец дам, иди, все. Нет, можешь с ним пойти. Один тихо, слышишь? Двойка, я говорю, наверное, будет. Или холд какой-то. Двойка, так тихо пока. против. Не топай, не топай. Не топай, поймай. А в на